Итак, доброе утро. Мы начинаем наш последний вебинар из цикла налоги 23. Первое, с чего я хочу начать, это единый налоговый платеж по закону 263 ФСЗ от 14 июля. С 1 июля 22 года по 31 декабря можно было присоединиться к платежу добровольно. С 1 января 2023 года это будет уже обязательно. Однако останется возможность не подавать уведомления и платить налоги отдельными платежками. Это написано в статье 4, части 12 и 13 этого федерального закона 263. Но если подать уведомление один раз, то будем подавать постоянно. Дело в том, что если вы ошибетесь в платежке где-нибудь в КБК или в КТМО, поставите неправильный или статус, то вам придется исправить ее именно уведомлением. И дальше будете подавать уведомления постоянно. По всем налогам и взносам, кроме НДФЛ, Срок подачи уведомления у нас 25 число, а срок платежа 28 число. Что касается НДФЛ, то мы разделяем его по срокам. Если он удержан с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца, то до 25 числа подаем уведомление и до 28 платим. Если он удержан конкретно вот в этот период с 1 по 22 января, то 25 января срок подачи уведомления и 28 января платеж. Удержанный НДФЛ с 23 по 31 декабря, еще один такой маленький, да, уже есть форма, Маленький промежуток. Не позднее 30 декабря уведомление и платеж. Например, 6 февраля у нас зарплата будет за январь, а 20 февраля аванс за февраль. Уведомление надо будет подать до 27 февраля, потому что 25-26 это суббота и воскресенье, поэтому срок уведомления переносится и платеж до 28 февраля. А таким образом, с авансов из других выплат, то есть зарплата, ГПХ, отпускные, премии любые, мы удерживаем сразу налог. Повторяю, в том числе с авансов по зарплате, мы сразу же удерживаем налог. Это правило с 23 года вступает в силу. Зато убрали запрет на уплату за счет компании. То есть можно платить НДФЛ раньше, можно платить НДФЛ в большем объеме. То, что в 2022 году еще было невозможно. И еще я хочу обратить ваше внимание. Вот этот пример у меня не очень хороший для практики. Почему? Потому что я понимаю, что это большинство предприятий, таким образом, 20-го аванс 20-го аванс, 6-зарплата. Это наверняка у многих. Я рекомендую поговорить со своими сотрудниками и перенести аванс на 23 число, ну а, соответственно, зарплату на 9 число. То есть мы, если удержали налог 20-го, то мы должны его будем перечислить до 28 февраля текущего месяца. А если мы его 23-го уже удержим, февраля, то мы должны будем его перечислить до 28 марта. Вот такой выигрыш в деньгах для предприятия. Но это проигрыш для сотрудников. Поэтому надо с ними согласовать обязательно этот вопрос чтобы в 2023 году перенести срок аванса и срок зарплаты на 3 дня вперед. Но если другая система, допустим, аванс 25 а зарплата 10 тогда все нормально. Да, аванс 25-го, я только что сказала, а зарплата 10 тогда все у вас будет нормально. Никаких проигрышей не будет. Обратите внимание, если направляем аванс на единый счет, в поле платежки 102 ставим код 01. А если работаем без уведомления, то код 02. Вот этим отличается в основном работа с уведомлениями и без уведомлений. Если работаем без уведомления, в платежке указываем КБК, ОКТМО, налоговый период, получатель. Получатель теперь будет один и тот же. для По всей России, подчеркиваю, по всей России. Вы наверняка получили уже или получите э, оформление платежек из налоговой. Или э, у вас будет это отражено в ваших э, программах, э, на которых вы работаете. Допустим, 1С. Это э, УФК по Тульской области. УФК по Тульской области. Так, аванс 30-го, зарплата 15-го. Значит, с аванса вы удерживаете налог 30-го числа, но не перечисляете. 15-го числа вы тоже удерживаете налог и отражаете в уведомлении до 25-го и платите до 28-го. За исключением декабря. В декабре, если мы удерживаем налог с 23 по 30, то надо заплатить и подать уведомление до 30. То есть у вас будет только особенность такая, ваша особенность в декабре. А в основном все будет как положено. Да, давайте вопросы потом, действительно, а то я буду отвлекаться все время. И в назначении платежа еще не решили. Единый налоговый платеж – если работаем без уведомлений, и уведомления об исчисленных суммах, если работаем простите, наоборот, ЕНП, если работаем с уведомлениями, и уведомления об исчисленных суммах, если работаем без уведомлений. Пока это обсуждается вопрос. Пока он еще не разработан окончательно. То есть платежка уже практически сформирована. То есть еще раз повторюсь, что получатель будет у нас по всем регионам Российской Федерации, УФК по Тульской области. И соответствующие реквизиты у вас будут либо в программе, либо вам пришлет налоговая инспекция обязательно. Вот, соответственно, ИНН этого УФК по Тульской области, КПП этого УФК по Тульской области, вид операции 0.1, очередность платежа 0.5, БИК, отделение Тула Банка России, УФК по Тульской области, город Тула. Дело в том, что именно в Туле были отлажены вот эти процессы по единому платежу. Там проходил эксперимент. И Тула себя зарекомендовала хорошо, и поэтому решили направлять все платежи, единым платежом на УФК Тульской области. Я все расскажу сегодня, Людмила. Если на едином счете переплата у вас образуется, то компания может подать заявление о ее зачете в счет любого налога или страховых взносов, но только в электронном виде. Если не доимка, то налоговики направят требования в течение трех месяцев, а если не доимка меньше трех тысяч, то в течение года. Обратите внимание, что в сальдо ЕНС не попадут недоимки и переплаты, если на 1 января 2023 года уже им исполнилось три года, то есть по ним истек срок давности. Надо было, я давно это говорила, в ноябре еще, надо было свериться с налоговой, ну может быть и сейчас еще не поздно, и вернуть переплату и заплатить недоимку. То есть вот такие особенности Мы еще сегодня про единый счет будем говорить А сейчас 67-й антикризисный закон Мы с ним уже встречались То есть он внес изменения И по налогу на прибыль И по налогу на имущество И по НДС И вот сейчас мы его рассматриваем по НДФЛ В 21-22 годах отменяется НДФЛ по процентам, по вкладам в банках. То есть в 2023 году что мы будем делать? Смотрите, мы на каждое первое число будем фиксировать ставку ЦБ. Ну, например, на 1 января мы ее уже можем зафиксировать 7,5%. И также будем фиксировать на 1 февраля, на 1 марта и так далее. Выберем из этих 13 значений самое большое и ваши проценты по вкладам в банках сравним по итогам года с этой максимальной ставкой налога, Ой, простите, с этой максимальной ставкой процента ЦБ. И если превышение будет, то есть ваши проценты по вкладу превысят а, эту максимальную в 2023 году ставку ЦБ, то вы НДФЛ будете платить до 1 декабря 2024 года. Впервые вы заплатите НДФЛ до 1 декабря 2024 года. Также в 2021-2023 годах идет освобождение от НДФЛ доходов от экономии на процентах по вкладам, по э, займам. по займам. А, то есть если вы выдаете своим сотрудникам займы на льготных условиях то сейчас 35% вы не удерживаете. Но вы могли их удержать в 2021 году, поэтому в 2022 году надо было вернуть людям НДФЛ. А также 2022 год объявлен мораторием на неналоговые проверки малого бизнеса и пение фиксируется на уровне 1,03 ставки ЦБ на весь срок просрочки. Раньше он через месяц этот платеж увеличивался до 1,150 ставки ЦБ. А сейчас на весь срок фиксируется 1,03. А теперь вкратце повторю, как мы экономим на взносах в 2022 году. Еще 2022 год не закончился. А с помощью гражданско-правовых договоров. А статья 420 Налогового кодекса говорит о том, что ГПД, на передачу имущества и имущественных прав, займы, дарение, купля-продажа, аренда страховыми взносами не облагается. А ГПД на работу услуги можно условно разделить выплату, В это выплата, на оплату услуг и компенсацию документально подтвержденных расходов. Повторяю, в 2022 году с оплаты услуг мы платим страховые взносы. Без 2,9%. Сразу забегая вперед, скажу, что в 2023 году с ГПД, с оплаты услуг, вот с этой части выплаты, будут взиматься и социальные взносы тоже. То есть будет облагаться оплата услуг по ставке 30% в общей сложности. И компенсация документально подтвержденных расходов, и в этом, и в следующем году, не облагается страховыми взносами, но облагается НДФЛ. Почему она облагается НДФЛ? А Вы мне скажете, вот письма, вот компенсация проезда и жилья, допустим, в другой город, не облагаются НДФЛ, писал ФНС только что, вот в этом году. Да, я соглашусь с вами, что писем много. Идет на эту тему. Но я ссылаюсь на закон. Я сейчас вам объясню. Вот подрядчик поехал в другой город. Привез вам билеты, привез вам счет из гостиницы. И попросил компенсировать. Вы ему предлагаете два варианта. Первый вариант. Он идет в налоговую с этими бумажками. И там ему предоставляют профессиональный вычет по НДФЛ. Статья 221. Профессиональный вычет. То есть ему в деньгах компенсируют 13% от суммы всех этих документов. Второй вариант. Мы ему компенсируем сами через договор. 87%. Что он выберет, как вы думаете? 13 или 87? Конечно, 87%. Почему 87, он может спросить, а не 100? А потому что, дорогой товарищ, вы отказались от профессионального вычета. Поэтому платите, будьте любезны, НДФЛ. Вот это моя позиция, меня с нее никто не свернет, не столкнет. Я на ней стою прочно на позиции закона. И никакие письма мне не указывают. Теперь, как экономить на взносах с помощью трудовых договоров? В статье 422 Налогового кодекса содержится перечень расходов, которые не облагаются страховыми взносами. Это материальная помощь, допустим, до 4000 тысяч, обучение, страхование, государственные пособия и компенсация. И очень плохо в нашем Налоговом кодексе представлено понятие компенсации. Очень плохо. То есть не в статье 217 ни в статье 255 по налогу на прибыль, ни в 422 понятие компенсации не расшифровано. Поэтому я обращаюсь к арбитражной практике. Это информационное письмо Президиума ВАЗ, номер 106, 2006 года. Вы не смотрите, что оно такое старенькое. В смысле компенсации оно действует по сегодняшний день. Что такое компенсации для целей налогообложения? Вас тогда сказал, это суммы, перечисленные в статьях 164-188 Трудового кодекса Российской Федерации. Вот это настоящие компенсации, которые можно не облагать. Что там, суточные, командировочные. Разъездной характер работы, учебные отпуска, увольнение. И 188 статья, мне больше всех нравится, пока. Пока она мне нравится. Компенсация за использование личного имущества в служебных целях. Мы знаем, что нормы пока, опять же, я все время вот это маленькое слово добавляю, по автомобилям сотрудников они нормы установлены, то есть 1200-1500 рублей в месяц. Но это норма по расходам, то есть по налогу на прибыль. Если вы выплачиваете сумму компенсации, допустим, 10 тысяч за автомобиль сотрудника, то ни НДФЛ, ни страховыми взносами эта сумма не облагается. А для налога на прибыль, для расходов, Компенсация в пределах 1200-1500. Вот то же самое хотят сделать в следующем году, наверное. Ну, наверное, уже поздно. Может быть, они на 24-й это перенесли этот план. Хотят ограничить сумму компенсации по гаджетам. То есть по использованию ноутбуков, сотрудников, компьютеров, мобильных телефонов. Называют сейчас норму. 35 рублей в день. Ну что это такое? Это же, конечно, никого не устроит. Но на сегодняшний день пока нормы нет по гаджетам. И поэтому можно в пределах, конечно, разумного назначать эту компенсацию и не облагать ее ничем. Вот это не облагается по информационному письму президиума ВАЗ которые, безусловно, можно использовать в работе. Что касается компенсации, даже если они таковыми называются, в трудовом кодексе за пределами этого коридора 164-188. Например, вот есть компенсация за просрочку оплаты. Если мы задержали какую-то выплату сотруднику, то мы платим ему одну 150-ю учетной ставки ЦБ за каждый день просрочки. Вот облагается она НДФЛ, скажите. Вот облагается сейчас, потому что письма идут одно за другим. Минфин, ФНС, облагать, облагать, облагать. А я еще до этих писем сказала, что надо ее облагать. Потому что она выходит, статья 236, она выходит за эти рамки. Поэтому меня с этой позиции тоже не столкнуть никак. Сколько бы писем ни было, я всегда говорю бухгалтерам, я не знаю, не помню, говорила вам или нет, самое лучшее письмо – это в наш адрес. То есть если вы сомневаетесь в каком-то вопросе, который не урегулирован до конца законодательством, напишите сами, не поленитесь, в Минфин, в ФНС, напишите, сформулируйте, вот такая-то компенсация облагается или нет. Вам ответит ФНС, не облагается. Все, вы с этим ответом пойдете в суд и выиграете. Понимаете? А вообще лучше ориентироваться, конечно, на закон. А Теперь как выглядеть будет РСВ. В 2023 году его не отменили ни в коем случае, его даже не урезали. Хотели третий раздел отменить, но не отменили. Вышел приказ ФНС недавно, вот 29 сентября 22 года, 878. И согласно этому приказу утверждены у нас две формы. Я о второй потом попозже скажу. А по поводу РСВ что тут говорить? Ну, во-первых, за 22 год мы его подадим по новому сроку до 25 января. Обратите, пожалуйста, внимание – что вся отчетность практически у нас будет сдаваться, как и уведомление, до 25 числа. А платежи пойдут до 28. -го. И РСВ не исключения до 25 мы должны подать за 22 год. Но за 22 мы его подаем по старой форме. Это обязательно, я прямо громко сказала, по старой форме, обязательно. То есть новая форма у нас вступает с первого квартала 23 года. Форма будет исключительно простая, исключительно. То есть у нас не будет разделения платежей на э, пенсионные, социальные, медицинские, вот как сейчас. Да? То есть последний раз с этим разделением мы сдадим форму до 25 января, а потом уже в апреле. Будем сдавать по новой форме, без деления на платежи, то есть поставки 30 в первом разделе, полностью будет 30 в первом разделе. И третий раздел ничуть не, э, ничуть не отменили, он останется, но он тоже будет содержать в себе страховые взносы в полном объеме, а не только ПФР, как сейчас. По приказу ФНС 177 у нас обратите внимание, какие КБК, они изменятся по страховым взносам со следующего года. То есть вот это страховые взносы, если организация платит зарплату и зарплаты работник, работников платят страховые взносы, вот первый КБК. И П, фиксированный взнос, будет новый тоже. КБК и 1% для предпринимателей будет совсем другой, ну то есть не совсем другой, там в одной цифре разница, а вот травматизм действительно совсем другой. Посмотрите, этот КБК с 2023 года по травматизму будет отличаться сильно от КБК страховых остальных взносов. И это для нас сигнал, что травматизм, он не войдет в единый налоговый платеж. Он будет перечисляться отдельно до 15-го, как и сейчас. То есть травматизм, он не часть страховых вот этих взносов. Он отдельный, по отдельному сроку на отдельный КБК. Его уведомления, его, естественно, включать не нужно. А Теперь, что касается вот этого безобразия с прогрессивной ставкой, не могу не возмутиться. То есть президент прекрасно говорил очень много, очень долго про эту прогрессивную ставку 15%, что этот налог будет направляться на помощь больным детям с редкими заболеваниями. Вот, ну смотрите, что сделали эти чиновники. В 2021 и 22 -м годах мы считаем базу с целью вот этих 5 миллионов определения раздельно, то есть по процентам, по зарплате, по дивидендам и так далее. Мы считаем базу раздельно. То есть если у человека 4 миллиона дивиденды и 4 миллиона зарплата, то мы платим 13%. А потом по итогам года налоговая все складывает, все эти базы все равно. И мы уже платим, то есть не мы, а этот человек доплачивает 15% до 1 декабря следующего года. То есть дети могли получить деньги уже сейчас, в 22, м скажем, году, а получат только в 23 году до 1 декабря. То есть э, спустя год. Только получат дети эти деньги. Вот это нормально, скажите. Но самое главное, что меня больше всего расстроило на днях, это письмо ФНС, вот если хотите, запишите, у Минфина, простите. Минфина от 24 ноября 2022 года, вот только вчера я прочитала, не успела включить в раздатку, письмо Минфина от 24 ноября 2022 года, номер 03-04, -06, дробь 11, 49, 23. То, что безобразие с этими базами, ну это не их слова, это мои слова, вот безобразие с этими базами продлится в 23 году. Ну что вы будете делать? Прям, ну ни зла не хватает на них. Дивиденды, они вообще пожизненно будут учитываться отдельно. Вот, а эти базы тоже мы в двадцать третьем году будем исчислять отдельно. То есть, конечно, кто спорит, для налогового агента это благо. Может быть, они хотели сделать приятное налоговым агентам. Да, они перечисляют 13 вместо 15. Но они же перечисляют их за счет средств работника, вот этого богатого, а не за счет собственных средств, правильно? Поэтому, в принципе, это... Только выгода вот этого самого богача. А дети получат помощь через год. Ну вот не хватает у меня зла, извините. Имущественный вычет на продажу жилья изменился в 2021 году. Я на всякий случай повторю. Родители, у которых двое и более детей, вправе не платить НДФЛ при продаже жилья, независимо от срока владения. На момент продажи минимум двое детей должны быть моложе 18 лет или 24, если научно очно учатся в институте. А Кадастровая стоимость жилья не более 50 миллионов рублей. Новое жилье можно купить не позднее 30 апреля следующего года. Его кадастровая стоимость и площадь должны быть не меньше старого. Необходимо, чтобы на дату продажи налогоплательщику, его супруге или детям не принадлежало в совокупности более 50% другого жилья, общая площадь которого более приобретенного. Применяется к доходам, полученным с 2021 года. Имущественный вычет на покупку жилья с 2022 года. Для получения вычета требуется документ, подтверждающий право собственности. При строительстве жилого дома требуется договор со строителями. Если супруги во время брака приобретали или строили недвижимость в совместную собственность, они должны предоставить заявление о распределении расходов. И сотый закон. Извините, я это все быстренько так прочитываю, потому что будет запись, у вас будет эта презентация, вы все это изучите, прочитаете. Просто я хочу оставить побольше времени на единый платеж и на самые ваши актуальные вопросы, то есть что делать с декабрьской зарплатой и прочее. Итак, с 1 января 2022 года при приобретении земельного участка или долей в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, а также при строительстве индивидуального жилого дома, право на имущественный вычет возникает с даты государственной регистрации права собственности. А ранее это было после получения свидетельства о праве собственности. То есть сейчас раньше мы имеем право на имущественный вычет. При приобретении прав на жилье в строящемся доме право на имущественный вычет возникает с даты передачи объекта долевого строительства застройщикам и принятие его участникам долевого строительства по подписанному передаточному акту или другому документу о передаче объекта долевого строительства. Ну а теперь новый 6 НДФЛ. В 2023 году, смотрите, как мы его будем подавать, до 2025, то есть новый срок, 25 апреля, 25 июля, 25 октября. И за год, то есть 6 НДФЛ за 22 год, уже надо представить до 25 февраля новые сроки. Смотрите теперь, за первый квартал, когда мы его будем подавать, мы возьмем налог удержанный, с 1 января по 22 марта. То есть не по 31 марта, как сейчас, а по 22. За полугодие мы будем подавать, если налог удержан, с 23 марта по 22.06. За 9 месяцев с 23.06. 22 сентября и за год с 23 сентября по 30 по 30 декабря ну 31 оно всегда теперь будет выходным поэтому говорим по 30 декабря mm -hmm. если в 6 ндфл присутствует два разных кбк то есть 13 и 15 процентов то подаем два раздела 1 и два раздела 2 Раздел 1 сейчас, в 2022 году, выглядит следующим образом. Данные об обязательствах налогового агента. В строке 020 общая сумма НДФЛ, удержанная за последние три месяца отчетного периода. В 21 строке крайние сроки уплаты НДФЛ в отчетном периоде. А в строке 022 сумма которой надо было уплатить. Вот так он выглядит сейчас. Так он выглядит за 22 год. Мы его еще не подали. За 22 год мы его будем подавать вот по этой форме. Раздел 1. Теперь, в 23 году, в разделе 1, вот это приказ ФНС 881, тоже от 29 сентября. В разделе 1, 6 НДФЛ, больше не потребуется отражать даты перечисления налога, потому что с 23 года налог будем перечислять в единые сроки к 28 числу каждого месяца и к 30 декабря, ну, то есть к 31, то есть до конца дня суток 30 декабря. В отчете укажете суммы, по каждому сроку перечисления. Например, за первый квартал 23 года будут суммы за три периода. С 1 января по 22 января строка 0.21. С 23 января по 22 февраля строка 0.22. И с 23 февраля по 22 марта Строка 0.23. Допустим, сотрудник получил, ну, наверное, не зарплату, все-таки аванс, я тут немножко э, перемудрила, 20 марта. Но мы сейчас, э, с вами я уже сказала сегодня, что мы с любой выплаты удерживаем НДФЛ. Какая бы она ни была, аванс, зарплата, ГПХ, отпускные, премии, то есть все упростится в разы, в разы все упростится в следующем году. То есть вот с этой суммы, какая бы она ни была, зарплата, аванс, ГПХ, премия, 20 марта налог надо перечислить к 28 то, Так как выплата была в период с 1 марта по 22 марта, то НДФЛ отразим в строчке 0.23%. Единственное, когда будет особенность, это год. Годовой отчет 23, за 23 год. Там добавится еще строка 024. Потому что есть особый отдельный период с 23 по 30 декабря. Это будет строчка 024. И еще посмотрите, за 22 год мы должны НДФЛ представить до 27 февраля. Почему 27, там 25, 26, суббота и воскресенье. Поэтому до 27 февраля должны будем подать 6 НДФЛ. Теперь самый актуальный вопрос. Как подавать 6 НДФЛ, если у вас, вот как вы спрашиваете, Людмила, Зарплата выплачивается 15 января. Или чаще всего, конечно, у всех зарплата выплачивается 10 января. То есть аванс вы выплатили, давайте рассмотрим, 25 декабря, а зарплату вы выплачиваете 10 января. В этом случае вы можете поступить... По одному из двух сценариев, по одному из двух вариантов. Во-первых, вы можете всю зарплату за декабрь отразить уже в отчете за первый квартал 23 года. Но налоговики считают, что это не совсем правильно. Вот так же и у Людмилы будет, у нее же 30 го аванс. Она должна аванс выплатить 30 декабря, а зарплату 15 января. То есть можно это все поместить в отчет за первый квартал. Но если у ваших сотрудников небольшие зарплаты, то есть критичен вот этот размер 350 тысяч уже в декабре, то вам лучше... Вы декабрьский, декабрьский вычет, люди потеряют просто декабрьские стандартные вычеты. Если вы все переместите в первый квартал. Поэтому налоговики говорят, но они устно пока об этом говорят, я надеюсь, что они когда-нибудь нам это напишут, что декабрьскую зарплату надо разделить на два отчета. 6 НДФЛ за год. И 6 НДФЛ за первый квартал. В 6 НДФЛ за год вы покажете аванс, который выплатите 25 декабря или 30 декабря, неважно. Вы покажете этот аванс. К нему вы можете применить декабрьский вычет. Вам дается такое право. Я говорю, очень хорошо бы, чтобы они это написали, конечно, но пока устно. Значит, к авансу декабрьскому вы применяете вычет декабрьский и показываете это все в отчете 6 НДФЛ за год, за 22-й год. Ту зарплату, которую вы выплатите 10 января или 15 января, вы уже покажете в 6 НДФЛ за первый квартал. Без вычета. Потому что декабрьский вычет вы уже потратили в январе. А переносить его нельзя. Итак, в 6 НДФЛ за первый квартал вы покажете ту зарплату, которую вы платите в январе 2023 года. Теперь самое главное. Самый тонкий момент во всем этом действии нашем. Вы зарплату всю, вот в январскую, декабрьскую, простите, которую вы платите в январе, вы отразите как начисленную в январе 20,70. А НДФЛ, который вы удержите, вы весь покажете в январе. То есть весь этот НДФЛ будет относиться уже к январю, то есть он будет удержан в январе, проводка 7068 будет в январе, поэтому этот НДФЛ войдет в уведомление до 25 января и уплатите вы его, должны уплатить до 28 января, то есть смотрите, нестыковочка небольшая, мы его покажем в 6 НДФЛ за год, как удержанный за 22 год с аванса, а фактически мы его удержим только в 23 третьем году. Чтобы вам было проще в этом разобраться, я вам приведу другой пример, вот, более простой. Зарплату кто-то выплатит 30 декабря. То есть аванс, там, допустим, 15-го, а зарплата 30-го. Или даже аванс 20-го, а зарплата, поскольку приходится на каникулы, 5 число, вы должны выплатить 30-го, в последний рабочий день 2022 -го года. По, два, по правилам 22 -го года у вас НДФЛ с этой зарплаты выплаченной 30 декабря, придется на 9 января. То есть если вы зарплату выплатите 30 декабря, то НДФЛ вы должны перечислить 9 января. И поскольку вы его перечисляете 9 января, вы его на 28 не переносите ни в коем случае. Вы его должны перечислить 9 января. Но поскольку это уже платеж 23 года, вы его включаете в уведомление, 25 января, понимаете, потому что с 1 января четко меняются капитально правила перечисления налогов, правила перечисления, то есть КБК все новые, то есть э, сроки все новые, уведомления появляются, поэтому тот налог, еще раз, который вы должны перечислить, Конечно, Татьяна, я к этому и веду, потому что самый сложный, наверное, момент мы рассмотрели в начале, когда зарплата выплачивается в январе 10 или 15. Более простой вариант, это когда вы зарплату выплатили 30, а НДФЛ перечислить 9 января, вы его должны не забыть включить до да, 9 по отпуску, тоже мы должны заплатить 9 января. И все эти НДФЛ мы должны включить в уведомление до 25 января. Но самый простой вариант какой? Вы же сами прекрасно знаете. Выплатить зарплату 29 декабря, да хоть 28, хоть 27, ради бога, и заплатить НДФЛ декабрьский в декабре, по старым реквизитам, по старым правилам, в уведомлении не включать, в 6 НДФЛ включать. Вот, то есть, смотрите, вы можете выплатить зарплату 29 декабря. Кто боится проверки трудовой инспекции? То есть маленьким микропредприятиям ИП не стоит этого бояться, к ним трудовая не придет никогда. Даже и не думайте об этом. А вот если вы покрупнее, и у вас трудовая инспекция, у вас сотрудников много, то есть вероятность того, что они пожалуются, у вас больше, вот, то вы можете немножечко, так, если вы зарплату выдадите 29 или 28, вы можете немножко опасаться. Чего вы можете опасаться? Что у вас нарушится вот этот 15-дневный срок. Тут эксперты вам советуют выдать промежуточный аванс в январе. То есть если у вас, скажем, аванс 20-го, зарплата 5-го, вы выдадите ее 29-го декабря, то у вас следующий аванс 20-го января. Видите, как больше времени, чем 15 дней. Вы нарушите правила 15 дней. Выдайте аванс еще один январский, 9-го января. И все будет в порядке. Только не забывайте, что с 2023 года мы с авансов уже удерживаем НДФЛ. То есть вы выдадите этот аванс 9 января, и он пойдет в уведомление 25 января, и до 28 вы должны будете заплатить. То есть выдайте вот этот промежуточный аванс, и можете не бояться никаких проверок со стороны трудовой инспекции. В расчете больше не требуется отражать даты фактического получения дохода удержания НДФЛ. Но в строке 0.30 требуется указать сумму возвратов по статье 231, а в строке 0.32 расшифровать сумму на каждую дату. А в разделе 2 обобщенная информация о доходах НДФЛ. Кстати, раздел 2 не меняется, 6 НДФЛ. Раздел 2 остается таким же. И расшифровку сумм доходов по трудовым и ГПД строки 112-113. Причем обратите внимание, в 113 строке у нас только ГПД по работам-услугам. А остальные ГПД, то есть займы, дарения, купля-продажа, аренда, все в 110 -й. Все в 110 -й. Аванс выплатили 28 декабря. С аванса, выплаченного в декабре, вы еще не платите НДФЛ с аванса. То есть еще старые правила действуют. То есть 223 статья, в которой написано, что по зарплате срок начисления НДФЛ это последний день месяца. Вот, Поэтому с аванса, выплаченного 28 декабря, вы не платите НДФЛ ни в декабре, ни 9 января никак. Вот. В разделе 2. Да, перечисляем его не вместе с зарплатой, а когда у вас будет зарплата 14 января, вы удержите этот налог, и перечислить до, до 28 января. В разделе 2, да, период с 1 января по, 21, по 31 марта 2023 года. Нет, в разделе 2 тоже будет учитываться во всем 6 НДФЛ, теперь будет учитываться до 23 числа, не до 31 все вопросы молодцы, все вопросы задаете по теме. Вот, поэтому, да, но лучше в конце, конечно, оставить, оставим время на вопросы. В разделе 2 обобщенная информация и приложение 1 сейчас заменяет справки 2 НДФЛ. Это вы прекрасно знаете. В приложении 1 не надо отражать информацию о налоговом агенте, потому что она на титульном листе. Вместо поля сумма налога не удержано налоговым агентом отдельный раздел 4, а в разделе 3, который касается вычетов, теперь несколько полей для сведений об уведомлениях. Если потребуется скорректировать годовой расчет, уточненку нужно подать без приложения 1. Но если ошибка в сведениях о доходах физиков, то 6 НДФЛ представляется полностью. Тогда в поле «Номер справки» указать номер ранее представленной справки а в поле номер корректировки 0102 и так далее. При аннулировании справок ставьте код 99. И ФНС также утвердила справку для выдачи сотрудникам. Теперь некоторые изменения по НДФЛ с 2022 года. Тоже быстренько пробежимся. Путевки. Не облагаются санаторно-курортные оздоровительные путевки, независимо от отнесения расходов. Один раз в год не надо платить НДФЛ с путевок на детей в том числе от 18 до 24 лет очников. Более младших детей уже это есть в законе. Фитнес. Новый социальный вычет. Предел общий 120 тысяч рублей. Это по медицине, образованию, пенсионным добровольным перечислениям и фитнесу. На себя и детей до 18 лет. Но фитнес-клуб, обратите внимание, должен быть в перечне Минспорта. И по продаже жилья. Уточнили, как считать минимальный срок владения жильем для освобождения от НДФЛ при продаже. Теперь факт дополнительной оплаты после введения дома в эксплуатацию на срок не влияет, если доплата связана с увеличением площади. Уточнение распространяется на продажу новостроек после 1 января 2019 года. До сих пор после доплаты срок отсчитывался заново. И еще парочка изменений. С 2022 года от НДФЛ освобождаются доходы от продажи акций или долей в российских компаниях более одного года, если принадлежали человеку. И в 2022-2023 годы освобождается продажа золота в слитках. Страховые взносы с 2022 года, как малые и средние предприятия, то есть сверхмрот 15%, будут платить организации общепита, которые вправе применять освобождение от уплаты НДС со средней списочной численностью до полутора тысяч человек и долей доходов от общепита не менее 70%, доход не более 2 миллиардов рублей. Мы эти ограничения уже встречали с вами в теме НДС. Вот кто освобождается от НДС, предприятия общепита, те теперь могут платить страховые взносы как малые и средние. Несмотря на то, что у средних численность до 250 человек, а у общепита вот этого до полутора тысяч. Страховые взносы за второй и третий кварталы можно перенести на год, да еще и с рассрочкой, смотрите, новое правило, совсем тоже вчера прочитала. Страховые взносы, которые перенесли на год, вот по постановлению правительства 776, вы себя можете найти по ОКВЭД в перечне номер один или номер два, соответственно, в этом постановлении правительства. То есть отсрочиваете вы уплату страховых взносов или нет, вы смотрите по этим перечням. Но э, в июне 2023 -го года их платить сразу не нужно. Их еще в рассрочку вы будете платить, еще по одной двенадцатой в месяц, аж до э, мая 2024 -го года. Во как! Страховые взносы нам, но это не всем, конечно, это производителям товаров прежде всего, отсрочили. Смотрите постановление правительства. Новый спецрежим, а это автоматизированное усну, испытывается с 1 июля 22 по 31 декабря 27 в четырех регионах. Это Москва, Московская область, Татарстан и Калужская область. Можно и компаниям, и ИП. Средняя численность работников не более 5 человек, доходы нарастающим итогом не более 60 миллионов. Нельзя применять компаниям с любыми обособленными подразделениями, а также посредникам. Нельзя заключать договора с нерезидентами, выдавать зарплату наличными или в натуральной форме. Сотрудники не смогут получать у работодателя социальные и имущественные вычеты, но с зарплаты всегда 13%, независимо от дохода. И это будет делать банк. То есть банк будет выплачивать нашим сотрудникам зарплату и удерживать НДФЛ, и применять стандартные вычеты. А имущественные социальные люди могут получить в налоговый сами. Страховые взносы отменяются. То есть зарплаты, страховые взносы не платят, ИП тоже не платят свои фиксированные страховые взносы. Но пенсия будет при этом. Если у самозанятых пенсии не будет, то по автоматизированному УСНО пенсия будет. На нее направят часть налога. На нее так, ставки по доходам 8%, по доходам минус расходы 20%. Минимальный налог 3%. Налог будут считать инспекторы ежемесячно. То есть здесь банк нам будет помогать, здесь налоговая будет считать. То есть нам ничего уже делать не останется, только лежать на печи, да, вот Наблюдать за всем этим, чтобы они не ошиблись. Новых спецрежимников освободят от декларации по доходам, НДФЛ и страховым взносам. Не надо сдавать сведения в фонды. Список расходов не будет закрытым. Это такая завлекалочка для 15% упрощенцев. Откроют перечень расходов. Но учесть можно только денежные расходы. Теперь единый фонд. С 2023 -го года, вот сколько законов напри... принимали, будет единый фонд пенсионного и социального страхования. Тарифы в пределах базы 30%, а сверх базы 15 и 1 десятая. Значит, сначала что такое база? Запомните, очень легко запомнить. 1917. Сложный год для нашей страны. То есть база 1 917 тысяч рублей. Вот и все. База будет общая в 2023 году по единому фонду. 1 917 000 рублей. И сверх этой базы 15,1. Почему? Потому что 10% сверх базы в пенсионные идет. И 5,1 – это МРО, медицинские ФОМС, ФОМС. ФОМС никогда с базой связан не был. То есть от базы не зависит. Поэтому 15,1. Малые и средние по-прежнему будут платить до МРО 30, сверх МРО 15%. Обратите внимание, если мрот снова будет меняться в течение года, то он берется на 1 января на весь год. Так же, как в этом году МРОД остался вот для этих целей 13 890 на весь год. И П новая сумма взносов 45 842. С ГПД будут взимать социальные взносы, социальные страховые взносы, высококвалифицированные специалисты и временно пребывающие иностранцы начнут платить ФОМС. Ну, то есть мы должны за них платить ФОМС. До сих пор с иностранцев, временно пребывающих, мы ФОМС не платили. И можно им в связи с этим не оформлять полис ДМС. Но посмотрите внимательно, у них ОМС будет только с 26 -го года у иностранцев. Поэтому лучше все-таки ДМС я рекомендую оформить. Подрядчикам будут положены пособия ФСС. Если в прошлом году страховые взносы превысят стоимость страхового года, которая рассчитывается как 13 890, тоже мрот на 1 января всегда берется для этих целей, умножить на 12, умножить на 2,9%, вот эта сумма, стоимость страхового года. Четыре ФСС, СЗВМ, СЗВСТАЖ, СЗВТД объединят в один отчет, сейчас я вам его покажу. Уплата страховых взносов единым платежом до 28 числа следующего месяца. Поэтому внимательно тоже сейчас послушайте. Когда бы вы не заплатили зарплату за декабрь, я уже с вами тут сегодня увидела миллион вариантов, когда вы будете платить зарплату за декабрь. Но когда вы, вы, вы ее не платили, как бы вы не сдавали 6 НДФЛ, будете разбивать по годам или весь в первый квартал, или весь в этот год, то есть по, по НДФЛ действительно правила очень разнообразные. Но по страховым взносам правила единое. Страховые взносы за декабрь, 22 года вы должны перечислить до 28 января 23 года. Но поскольку 28 января выпадает на субботу, значит до 30. Это мы еще с вами посмотрим. То есть взносы за декабрь вы перечислить можете не до 15, как раньше, а до 30 января. Единое правило. До двадцать восьмого следующего месяца. Стдр отменят. РСВ останется. Да, ради бога, в декабре заплатите только разными платежками на разные, на разные. Да, напишите, пожалуйста, лифтина на возврат. Вот, то есть, если вернут, очень хорошо. Если по переплате уже прошло три года, то не вернут уже, все, и в ЕНС она не войдет. А так она войдет в ЕНС. Да, до 29-го можно, можно, страховые можно в этом году уплатить по старым правилам, но если вы хотите платить уже по новым правилам до 30 января, вы можете это вполне сделать, спокойно, когда бы вы зарплату не выплачивали. СТДР отменит, РСВ останется. Если исправить недочет по распоряжению фонда в течение 5 рабочих дней, штрафа не будет. Вот такое правило. Отчеты 23 года. То есть еще раз вот этот 878 приказ ФНС, который утверждает РСВ, и который утверждает новый отчет. Обратите внимание, это совсем новый ежемесячный отчет, который мы будем сдавать в налоговую. В налоговую. Персонифицированные сведения о физических лицах. Сдается до 25 следующего месяца. И он отличается от СЗВМ, тем, что там, помимо ИНН, ФИОС, НИЛС, работника, будет отражаться сумма начисленного дохода, в том числе необлагаемого. А причем выплаты, которые не входят в объект, например, аренда, не указываются. За январь 2023 года мы его впервые должны будем подать до 25 февраля. Там, по-моему, тоже суббота-воскресенье попадают, то есть до 27 февраля. За январь впервые мы его должны будем подать в налоговую. А вот уведомление, вы в самом начале меня спрашивали, есть ли форма. Форма есть, потому что уже ЕНС начали применять некоторые с 1 июля этого года. Поэтому уведомление, форма уже была разработана к тому времени. Но обратите внимание, она может поменяться. Поэтому следите за изменениями. Она может поменяться. Но на сегодняшний день она выглядит следующим образом. Уведомление. КПП, ОКТМО, КБК, сумма налогов и страховых взносов, Отчетный налоговый период, дробь, номер месяца квартала. То есть как надо это понимать? Если платеж ежемесячный, допустим, НДФЛ, то мы ставим 21, 31 или 33, то есть номер квартала, и через дробь номер месяца этого уведомления. То есть почему многие сейчас упрощенцы, малые предприятия, они говорят, что мы не будем с уведомлениями работать, мы перейдем, то есть мы оставим платежки. Я вот, например, ИП на упрощенке, я оставлю платежки, я не буду с уведомлениями работать. То есть я какой-то год себе выгодую все-таки. Всего один год, 23-й год нам даны вот эти переходные правила, что уведомления заменяются платежками. Я этим воспользуюсь. Уже мне уведомления категорически не нравятся. То есть я в платежке пишу КВ, там 0,3, там и так далее. А здесь надо писать совсем по-другому. То есть если я здесь, допустим, по упрощенке я плачу ежеквартально налог, то я ставлю налоговый период 34 и через дрот номер квартала. То есть это такие новые правила по заполнению именно уведомлений. Если вы оставите в платежке, то вы там будете писать, как раньше, МС, КВ, ГД, то есть как привыкли. И еще мне чем не нравятся уведомления. Я, честно говоря, запуталась напрочь, потом распуталась, слава богу, к сегодняшней нашей встрече я уже распуталась. То есть если налог, Уплачивается по итогам декларации. Это какие у нас налоги? НДС и налог на прибыль. Они уплачиваются строго по итогам декларации. Они в уведомления никогда не войдут. Понимаете? Потому что налоговая может отследить эту сумму налога по декларации, которую мы сдали заранее. Что касается РСВ, вот теперь слушайте внимательно, РСВ это целая история. Мы за четвертый квартал сдаем РСВ в январе. И за декабрь мы тоже платим РСВ в январе. Поэтому в январское уведомление РСВ за декабрь мы не ставим. Вот тот те страховые, которые мы можем перечислить до 30 января, мы не ставим в уведомление 25 января. НДФЛ ставим в каждое уведомление. НДФЛ – это особый случай, это сложный случай. В Каждое уведомление. А вот страховые – не в каждое. Мы не ставим страховые в уведомление января, апреля, июля, и октября. Потому что сдаем в эти сроки РСВ. Что касается имущественных налогов, транспортный, земельный, налог на имущество, мы с вами уже говорили, тут декларации отменяются. Поэтому ставим уведомления обязательно. То есть вот, понимаете, вот эти правила, вот где ставим, где не ставим. Как оформлять это уведомление? Вот эти через дробь, номер месяца где-то, номер квартала. А вдруг ошибемся? В ФНС уведомления подаются. То есть мы оплатим зарплату и все налоги 29 декабря и отчитаться всеми отчетами 30 декабря можем. Окей, спасибо. Да. Именно так. То есть если еще какое-то время мы хотим отсрочить вот эти сложные правила, во-первых, мы можем зарплату за декабрь вып выплатить 29-го, только не забудьте 29-го числа выдадите зарплату и все перечисли страховые и ДФЛ все в этом году и все это войдет в старые отчеты, в старые расчеты, все вы себе немножко отсрочите казнь, понимаете? Но потом начнется январь, все-таки это будет неизбежно вы должны будете решить прежде всего для себя вопрос, вы с уведомлениями работаете или без уведомлений. Вот это важный вопрос. То есть как вы будете оформлять платежку? Платежка в любом случае пойдет в Тульскую область, в любом случае получатель, там будет Тула. Вот. А в зависимости от того, с уведомлениями вы работаете или нет, как я вначале сегодня говорила, статус будет разный, с уведомлениями 0,1 – без уведомлений 0,2. И если вы работаете без уведомлений, то в платежке надо расписать и КБК по налогу отдельно, и ваш УКТМО, и налоговый период, как вы привыкли. вот, То есть платежка оформляется особым образом. А с уведомлениями она, конечно, будет простая, как пряник. Единый этот КБК, единый. Вот, и Тульская область получатель, все. Но зато в самом уведомлении вы должны расписать по КБК, ну что там расписывать? Еще раз, НДС прибыль нет, значит, РСВ, то есть страховые взносы нет в январе, только НДФЛ. Вот вы спрашиваете, как отчетный период по НДФЛ? Вот так, 21 или 31, или 33, или уже четвертый квартал 34 и через дробь номер месяца. То есть НДФЛ, если за январь, то это будет 21 дробь 01. Если НДФЛ, допустим, за июль, это будет уже 33 дробь 01. Вот так. А статус 02 будет нет. Если вы... Да, по всем налогам, если вы будете работать без уведомлений. Если мы выбираем работу без уведомлений... Нет налогового вы не сообщаете, то есть они увидят это по вашей платежке. Статус 02, во-первых, и там назначение платежа еще не утвердили окончательно, но по-видимому это будет уведомление ттт. Вот и то, что КБК будет не единого налога, не единого налогового платежа, а именно по конкретному налогу, скажем, по НДФЛ. Вот они тоже это поймут прямо из платежки. Поэтому сообщать им специально не будет. Да, НДФЛ разорван по месяцам. То есть получается, если в первом квартале, то это 21 дробь номер месяца. Если во втором квартале 31 дробь номер месяца, 33, значит, он не разорван больше, Наталья, я поняла ваш вопрос, он больше не разорван. НДФЛ собрали в кучку. То есть если он строго с 22, 23 января по 22 февраля удержан вот в этот период, он перечисляется единым платежом до 28 числа. То есть здесь будет именно момент указан перечисление НДФЛ. То есть когда он перечисляется да, налог, налог, налог. Да, вы, вы в общем-то, мудрый вопрос задали, Наталья. Прям поставили меня в тупик, честно говоря. Если он, если отчетный период НДФЛ разорван по месяцам, да. Если с 23 января по 20... 2 февраля, он вот в этот период, он удержан, то перечислить вы его должны до 28 января, 28 февраля. И до 25 должны его указать в уведомлении. Мне кажется, тут его нужно именно по сроку указания в уведомлении ставить то есть когда вы его в уведомлении указываете, в январском уведомлении или в февральском уведомлении, нет, вы меня в тупик поставили, я еще об этом не думала, я еще об этом подумаю, спасибо вам за ваш вопрос, я еще об этом подумаю, то есть это очень интересно. Вот, он действительно разорван по месяцам, и как ставить вот здесь номер. Ну, а если, соответственно, вы делаете платежки вместо уведомлений, то тоже будет МС. Какой МС? Какой месяц? Ну, наверное, в том месяце, в котором вы его удержали, в феврале или в январе, там и так далее. Вот. Интересный вопрос, конечно. То есть НДФЛ – это целая чехарда вопросов. Если в феврале платит, платится зарплата за январь, то в уведомлении указать, какой месяц. Если в феврале платится зарплата за январь, то есть э, месяц, какой месяц уведомление. все зависит от того, когда вы удержали НДФЛ. Я думаю, когда вы удержали НДФЛ. Теперь нет такого понятия, Ольга, понимаете, как месяц получения дохода. Теперь НДФЛ мы удерживаем при выплате, чтобы мы не выплачивали. Еще раз, авансы, зарплату, ГПХ. Нет, два уведомления, я думаю, что никто об этом сейчас как-то не говорит, не пишет. Вот, два уведомления не бывают. То есть, когда вы выплатили, вот, наверное, надо ориентироваться на дату выплаты, то есть, когда вы выплатили, если в январе, значит, ставите 21 дробь 01, если вы выплату сделали уже в феврале, зарплату выплатили за январь-феврале, значит, вы ставите 21 дробь 02, то есть, по выплате надо ориентироваться, вот так, наверное, скорее всего, так разъяснят нам и эксперты. То есть, когда вы выплачиваете что-либо, тогда вы... То есть, одно дело – это заполнение 6 НДФЛ. Другое дело – это уплата НДФЛ до 28 числа. И третье дело – это оформление вот этого уведомления, вот этих вот значений 21, 31, 33... То есть здесь надо, наверное, ориентироваться на выплату. Два уведомления. Как может быть два уведомления? Скажите мне, пожалуйста. Уведомление может быть только одно. Оно по итогам, вот, по НДФЛ, да, уведомление. По итогам прошедшего периода, с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца. Не знаю, Татьяна, я уже немножко по уведомлениям распуталась, честно вам скажу. Сначала я тоже всем говорила, однозначно будем работать с платежками, только с платежками. Вот. Но я встретилась с каким мнением? Я провела э, вебинары э, с Сургутом, провела вебинар с Саратовым. Ну, естественно, постоянно провожусь с Москвой, с Московской областью. И все бухгалтеры, как один, мне во всех вот этих регионах говорят, что налоговая очень плохо относится, если будем работать без уведомлений. Что они под этим понимают? Почему налоговая вдруг так ополчилась вот на эти платежки? Не знаю. У нас аванс теперь зарплата 29 января плюс выплата зарплаты 14 февраля. Это две выплаты. Правильно, Надежда. Но э, вы по этим выплатам будете удерживать НДФЛ. 29 января вы удержите НДФЛ раз в январе и 14 февраля вы удержите НДФЛ два. Вы весь его соберете в уведомление 25 февраля. И перечислите до 28 февраля. Что такое ЕФС-1? Он заменит СЗВМ, СЗВТД, стаж, 4ФСС и ДСВ-3. То есть здесь будет первый раздел. Сведения о трудовой деятельности, стаже, зарплате и дополнительные сведения о на накопительную пенсию. Да, месяц указывать 0,2. 1,1 подраздел «Сведения о трудовой деятельности». То есть вы не забывайте, в какие сроки вы представляли СЗВТД. Потому что сейчас вы в эти же сроки будете подавать подраздел 1,1. Так, сейчас, ладно. 1-2. Это сведения о страховом стаже. СЗВ стаж ежегодно до 25 января. Основание для отражения данных о периоде работы для назначения пенсии. СЗВ стаж ежегодно до 25 января. Сведения о застрахованных лицах, на которых перечислены страховые дополнительные взносы. ДСВ-3, я, честно говоря, не сталкивалась. То есть, теперь мы будем. Иметь один отчет, он, кстати, еще не утвержден окончательно, он еще в стадии утверждения находится, который заменит вот эти формы. И мы его будем подавать раздельно по вот этим разделам в те же сроки, в которые раньше подавали эти разделы. 4 ФСС – это второй раздел. вот, То есть здесь расчет страховых взносов – это для всех. И 2.3, это соутами досмотры, это тоже для всех. А 2.1.1 и 2.2, это такие особые случаи. Все, я вас оставляю вот этим календарем. Изучайте, а я буду отвечать на вопрос. Так, значит, ставим месяц, указываем 0.2 в уведомлении, потому что зарплата, она важнее все-таки, чем аванса. А у нас... Одно уведомление, у нас не может быть двух уведомлений никак, у нас одно уведомление, поэтому там надо указать месяц 0,2, мне кажется, в вашем случае, Надежда, когда зарплата выдается 14 февраля, месяц 0,2. Применение стандартного вычета на детей, когда его можно применять? При авансе, когда при зарплате. Он обычно применяется при зарплате, давайте не будем путаться, при авансе он единственный раз, вот э, единственный случай, когда его с аванса предоставить можно, это с аванса за декабрь 22 года. Вот как налоговая нам разрешила отдельно и то устно пока с аванса за декабрь 22 года применить вычет на детей и то, чтобы он не пропал. А так мы его предоставляем четко и за январь, за февраль, за март, за апрель, то есть за конкретный месяц. И в зависимости от того, когда вы его представили за декабрь, если в декабре, значит, следующий вычет будет в январе, что бы у вас ни было в январе, аванс или зарплата, вы имеете теперь право этот вычет предоставлять и с аванса тоже, вот, так же, как и с зарплаты, вот, следующий релиз зарплаты, то есть тогда, если у вас уже вычет будет использован в декабре, тогда вы, январский вычет, да, у вас ничего не останется, как с январского аванса его предоставить, чтобы он не пропал, понимаете, то есть теперь у нас аванс, он не будет как аванс, он теперь будет как зарплата, то есть, Налог будет удерживаться по авансу, поэтому как вы будете стандартный вычет предоставлять с аванса или с зарплаты, это не важно, уже не суть важно, Важно, что он предоставлен за январь, за февраль и так далее. НДФЛ к перечислению подтянули к выплате. В каком месяце выплатили, этим месяцем указываете уведомление до 25 числа и оплата до 28. -го. В январе выплата за декабрь и аванс за январь. Уведомление подается до 25 числа, учитывая весь НДФЛ, зарплата декабря и аванс января. То есть период учитывается с 1 по 22 января в уведомлении, с 1 по 22 января, что бы там ни было, авансы, зарплаты, отпускные, ГПХ, все, если премии годовые, если все это укладывается у вас в период с 1 по 22 января, то вы это все включаете в уведомление до 25 января и платите до 28 января. Так, еще вопросы. Когда разрыв, тогда разрыв будет за год и по зарплате и НДФЛ в 1С, ну, 1С, я думаю, вам поможет. 1С справится с этой задачей. Вы главное ей доверяете, потому что там серьезные специалисты создают эту программу. Вот, руками не надо делать, надо довериться программе, как она сделает. По зарплате НДФЛ с отчетом 6 НДФЛ. Вот, я думаю, что 1С сделает вот так, как налоговики сейчас говорят, то есть разбить декабрьскую зарплату по двум отчетам. За год 6 НДФЛ и за первый квартал. Это единственное разумное мнение, чтобы декабрьский вычет не пропал. Понимаете? Потому что если мы всю 6 НДФЛ весь подадим за первый квартал, у нас декабрьский вычет просто пропадет. Жалко же. Если зарплаты еще не превысили 350 тысяч, то декабрьский вычет просто пропадет. Вы понимаете? Поэтому, мне кажется, грамотно было бы 1С тоже это сделать. То есть аванс января в декабрьский отчет с вычетом, это первый раз, когда налоговая нам разрешает сделать вычет стандартный с авансом. Это декабрь 2022 года. Ну а дальше уже в 2023 году, что аванс, что зарплата, что премии, что ГПХ. Вычет самое главное предоставьте с любой из этих выплат. С любой. Главное, чтобы он был в январе. Следующий вычет в феврале, следующий вычет в марте и так далее. Потому что по вычетам правила не меняются по стандартным они предоставляются по-прежнему за месяц не за период вот с 23 по 22 а за месяц эм, вот в отчет 6 НДФЛ будут попадать только выплаченное удержанное и перечисленное в отчет 6 НДФЛ в отчет 6 НДФЛ будет попадать эм, Удержанное. Давайте будем ориентироваться на слово удержанное. То что вы очень много слов назвали здесь, Валентина. Но надо на слово удержанное ориентироваться. С, 23, с, 20, с 1 января по 23 марта. Вот что будет в 6 НДФЛ попадать. С 1 января по 23 марта. Удержанный в этот период. Он еще не будет перечислен, он перечислен будет 28. -го. Понимаете, вот это слово перечислено, уберите из своего вопроса. Только на слово удержано надо будет ориентироваться. В 6 НДФЛ попадают удержанные с 1 января по, 23, по 22 марта. Если нулевые отчеты и зарплата пока не начисляется, господи, да зачем вам эти уведомления? Конечно, нет. Уведомление, смысл уведомлений в том, чтобы показать, какой налог вы перечислите до 28 -го. Если вы не перечисляете налог до 28-го, никакого смысла в уведомлениях нет. Одна выплата, две выплаты в расчетную ведомость по начислению зарплаты, например, за январь месяц, тоже будем делить на две части, на аванс и зарплату. Я думаю, что нет. Аванс есть аванс. То, что мы с него будем начислять НДФЛ, ну, посмотрите, как программа это сделает, понимаете? Все еще зависит от вашей программы. Вы же не будете расчетную ведомость формировать вручную, правильно? Каждый месяц. Посмотрите, как разработчики 1С это сделают, так у вас все у вас будет хорошо, я уверена. Потому что ничего э, такого э, сверх... Суперординарного здесь нет, но мне кажется, все упростится значительно. Вот только надо к этому привыкнуть и все упростится. Если ошибка допущена в уведомлении, возможно отослать корректировочное уведомление. Да, да, можно его скорректировать будет. Вот. А если ошиблись в платежке, как я сегодня уже сказала, то ошибку исправляем только через уведомление. Так, вопрос. Если выдан аванс 25-го, в какой период попадет, попадает оплата НДФЛ? Если выдан аванс 25-го. Аванс 25-го – это очень хороший вариант. Он уже пойдет до 28-го следующего месяца к оплате. Вот, То есть помните период с 22-го предыдущего по 23-го предыдущего месяца по 22-е текущего месяца, вот этот период. Если 25-й, оно уже выходит за этот период, то есть это уже в следующий месяц пойдет. Страховые взносы, пенсионные, медицинские за декабрь 22 оплата в январе, они входят в уведомление или перечислять платеж. Тут вам решать, Ирина, как работать с уведомлениями или без уведомлений. То есть вам решать. Если вы будете работать с уведомлениями, то страховые взносы за декабрь, вы в уведомлении не включаете в январское, потому что вы РСВ подаете в январе. Все это я уже рассказала, то есть вы посмотрите запись, все это есть. По ИП можно в течение года отправлять страховые взносы частями, а в конце года подавать уведомление. Вот нет, Наргиз, нет, к сожалению. То есть я сама ИП, я сама плачу страховые взносы сначала, а потом в конце года уже налог плачу. Вот, то есть э, если вы работаете с уведомлениями, то однозначно уведомление на каждый, на каждый страховой взнос. То есть я как плачу? В марте я плачу, в июне я плачу, в сентябре я плачу страховые взносы. да? И вот до 25 числа э, этих месяцев я должна подавать уведомления обязательно. Или если без уведомлений, то я просто платежками это буду делать. Зарплата третьего и аванс 17 -го. Ничего менять не надо, все хорошо. То есть за зарплаты 17 вы будете платить НДФЛ уже в этом же месяце, то есть 28 числа текущего месяца. Если вам это нравится, ну ради бога, но ну, у вас слишком большой будет, конечно, для сотрудников шок, если вы перенесете аванс 17 на 23 число. Да? Это сколько дней? Это 6 дней. На 6 дней позже. Сотрудники вряд ли согласятся получать зарплату на 6 дней позже. Правильно? Так, календарик посмотрели. Здесь, в общем-то, все понятно. Где-то старые мы формы еще сдаем, где-то новые Надеюсь, что мы все преодолеем в новом году. А, раздел вопросов еще. Так, отчет ЕФС. В 2023 году, во всех случаях, сдается 25-го. СЗВТД при приеме и увольнении не нужно. Нужно обязательно, Татьяна. В том-то и дело, я вам пыталась объяснить, когда вы меня сбивали с ног своими вопросами. А ИФС делится на подразделы. И каждый подраздел – это бывший отчет. В том числе подраздел 1.1 – это бывший СЗВТД. И вам надо вспомнить, когда вы сдавали СЗВТД, например, при приеме увольнений на следующий день. И сейчас надо будет также сдавать этот подраздел 1.1. Понимаете, просто вот эти все формы наши, бывшие, в том числе СЗВ, ТД, они собрались в, один, в одну форму с несколькими подразделами. И теперь эти подразделы надо сдавать вот в разные сроки, понимаете? То есть СЗВ, ТД, если мы, допустим, работника примем 9 января на работу, то мы 10 уже должны ЕФС подать один с точки зрения вот этого раздела 1.1. Вместо 4 ФСС. Теперь будем подавать не ежемесячно, нет. Значит, вернемся давайте к ЕФС. Вместо 4 ФСС у нас будет 2.1 подраздел и 2.3 подраздел для всех. Они сдаются также ежеквартально, как и сдавались. То есть вот этот ЕФС, он создает, состоит из старых наших расчетов. То есть, когда мы их подавали, тогда и надо подавать. ИП фиксированный платеж. В двадцать третьем году не делится? Нет, не делится. Все, здесь все. Теперь снова в чат. А если на расчетном счете арест от налоговой инспекции, соответственно, пока задолженность по предыдущим налогам не будет погашена, текущие налоги уплатить не сможем. Да, это надо в налоговую обратиться, Валентина, с этим вопросом. Надо в налоговую. Это сложный вопрос. Я вам рекомендую единственное, без уведомлений попробовать поработать, то есть с платежками. То есть, когда разрешат следующий платеж, тогда вы сделаете просто платежку по правилам, если вы работаете без уведомлений. Так, я очень рада, что вы проявили такой э, повышенный интерес к сегодняшней теме. Ну, это не, не удивительно, конечно. Но нам все-таки пора заканчивать, как бы нам не хотелось продолжать, вот. Я вас поздравляю с наступающим Новым Годом! желаю удачи желаю здоровья со всем с этим разобраться ко всему этому привыкнуть вот ссылка будет запись будет все будет спасибо вам большое за участие спасибо вам за вопросы за ваш интерес вот ждем вас еще на наших вебинарах на наших семинарах спасибо до свидания до свидания